Всем привет, друзья! С вами на связи я, дядя Ваня, ваш покорный слуга. Многие из вас интересуются, как открыть подписки на своем канале. Я вам сейчас это быстренько, коротко покажу. Для того, чтобы принимать участие в розыгрышах, вас просят открыть подписки. Так вот, для того, чтобы это сделать, вам необходимо всего лишь навсего зайти на свой аккаунт в ютубе, нажать на свою иконочку, в правом верхнем углу нажимаем на эту иконочку, кликаем на нее разочек, опускаемся вниз, видим вкладочку настройки, такой вот раздельчик у нас есть. Нажимаем на этот раздельчик. В левой стороне экрана мы наблюдаем еще одни раздельчики. Здесь также существует раздельчик ⁇ Конфиденциальность ⁇ Нажимаешь на этот раздельчик. Попадаешь в Конфиденциальность ⁇ Здесь вуаляшечки. Плейлисты и подписки. Не показывать информацию о сохраненных плейлистах. Мне это не надо. Не показывать информацию о моих подписках. Мне вот это надо. Ты ее убираешь в конкурсе участие принимаешь все в принципе здесь на этом и все как бы ты открыл подписки я тебя поздравляю теперь все твои подписки на кого ты подписан видны с тебя лайк подписка на мой канал колокольчик чтобы видосы не пропускал обнял поцеловал пока